Я котон Рогайский, восточный Казахстан наш. Родился в 60-м году. Всего Солонечное раньше было. У нас трое было в семье. Юра старший брат, я и Лена сестра. Ну вот сейчас Лена в городе живет, из Каменногорске. Юра в Катоне, Я вот здесь уже 25 лет живу, в усть -Язовой. Жена Гутя, она сама у язоинская Я отсюда лес возил с тесной. С дружились. Ну, как с дружились? Три дня знал ее. Забрал. А потом, когда лесхоз, ну, развал пошел от Советского Союза, ну, и серчичка прихватило, инфаркт был. Врач мне сказал, говорит, лесовоза бросайте. С машины ушел, потом Борис Александрович Красков. Вот он говорит, айда хоть охранникам, говорит, пока в лесхоз. Ну, а потом Гена приехал, он здесь держал лесхозную пасеку, Бутин брат. Айда, говорит, пчеловодам я тебе 27 исходных дам и вторую пасеку. Я говорю, айда, intellа, к Роскову директору зайдем, поговорим, разрешит, значит, будем делать. Ну, вот так и получилось. Все, я, говорю, согласен, Борис, еще лучше даже будет. Вот ты-то, говорит, пчел боишься? Я говорю, боюсь. Я же раньше боялся все, а теперь без них не могу. Вот <EERING> так. <kommer> no Я учился в школе Ленина в Катоне, десятилетка там, ну, как, 11 классов. но ну, я 11 не стал, 8 кончил, потом пошел в вечернюю и учился на плотник-бетонщик-столлер, четвертый разряд. Выучился, работал в ПМК 24-15 потом, скоро работал, вот эти 16 квартирные дома, которые в Катоне стоят, это все наша работа, строили мы. И отец работал на лесовозе. Мать у меня работала вначале на сушилке в лесхозе. Семена сушили елки, там, кедровые эти шишечки в лесничестве. И потом мать пошла, ушла на, работать на в роддом, короче. Но отец до последнего дня работал на лесовозе. И мы на лесовозах пошли с Юрой, по династии Именинской. В этот дом мне Борис Александрович Красков, директор лесхоза, отдал мне его на дрова, как за хоро, хороший работник. Чем мы его, куда его возить будем? А тебе, ну, подшаманишь, может, переберешь там, баню с его сделаешь или амшанник для пчелок. Ты говоришь, не собирайся тебя туда кочевать? Я говорю, да нет пока. Ну вот он мне его отдал на дрова, мы его мало-мало под, подшаманили. Ну ни окон было не было, ни крыша. Была. Вся ту, вот, рубероидом была закрыта, вся дырявая градом побитая. Все, вот, переделали, подделали. Ну, живем, не замерзаем, <смех> пойдет. Я, у меня тяга к технике почему-то, то ли отец как-то. это У отца рама лопнула пополам 131-й перегруз был. Я ему помогал. С раму на раму весь ЗИЛ перебрали с гаечки до болтика. Я ни одного дня не пропустил, чтобы я все помогал отцу переставлять. Отец меня учил, как двигателя делать. Он разберет двигатель и говорит, собирай. Показывает, где я неправильно делаю. Вкладыши там, туда-сюда. От руки чувствовать должен зажим вкладыша. Там я не надо менять килограммы, там, станки, датчики, не надо. Я на слух регулирую двигатель. Работал, чтобы мягко, чисто. До того уберешь ему, Холостой ход. Можно рукой за лопасти пойматься и держать. Проимень проскальзывает, а лопасти держит. Вот так отец учил меня. Здесь что-то, какая то не знаю, я в лес уйду, сижу где-нибудь в лесу. Мне хорошо. Я к речке уйду. Вот даже что-нибудь, ну бывает, что где-то психанешь-то, всяк. На речку уйду, сижу на речке. Шум речки успокаивай. Даже если до того сильно уже, когда меня достает что-нибудь такое, я вот посередине ульи сяду, или ульи открою и смотрю с ними. А моя-то все говорит, ты под старую задницу-то уже повернулся, наверное. Что ты с ними разговариваешь? Думаешь, они тебя понимают, что ли? И такое бывает. 25 лет здесь уже привык, Гути говорит, айда в катон обратно поедим, там дом есть, все, жить будем там. А там пчел негде держать, там бесполезно с пчелами, там работы нет, до пенсии мне еще полгода. Давай, говорю, потерпим еще маленечко, на пенсию выйду даже если то посмотрим, где наша не пропадала. Дом стоит нам еще, дом листвянный, теплый, можно и уехать, и вот сыну здесь оставлю все, если согласиться. И зиму можем там жить, на лето сюда с женой приезжать. Так можно сделать. Я ни, никогда ни о чем не жалею. Идет как, пускай оно идет. Значит, так должно быть. Меня и под Ленинград звали. Ленинград прямо. Уже вот и квартиру держали, трехкомнатную для нас. Все, говорит, бросайте, отдайте, приезжайте. Уазик машина. Нам с женой посоветовались, говорит, отказались, не поехали. Я все-таки родились, выросли. Предки наши здесь. А жалеть я ни о чем не жалею, что. Как идет, так идет. Всегда есть выбор. Человек старается выбирать то, что ему нравится. Что не нравится, он же не пойдет туда. Не будет это делать. Это так, так наверное, заведено в жизни у всех. Вот мне понравилось здесь. Меня отсюда теперь не выкуришь. Жизнь здесь можно и нужно жить. Кому-то же хвосты надо коровам крутить. Кофе пить. благодарен этой природе что живу еще пока жене благодарен своей что терпит меня такого ну а так что, идет в своем чередом? да пускай оно идет. Вот этому я благодарен, что еще живой. Правильно. Скажу. А больше я ничего не могу сказать. Как? На чай с маслом хватает. Мы живем. Надо довольствоваться тем, что есть у тебя. Я так считаю. Если невозможности нет, не надо. Есть возможность, пожалуйста, бери. Купи там или договорись как-то. А так, ну я всем доволен пока. Семья более-менее жила здоровы шевеливаются, скрипы. Жену по здоровью желать-то бы особенно детям, а так пойдет. Детей я не баловал. Я вот посмотрю в городе, как воспитывают детей. Это неправильно, я считаю. Реву вырил, вот это вынь, да подай купи Из одного ребенка два никак не получится. Вырастить какой-нибудь, ну, я не знаю, даже сказать слов у меня нету таких. А у меня сын вырос, э, как молоток и гвозди были, игрушки все. И трехколясный лесопед. Все. Что надо, вот сынок, вот так, вот так. Я и не ругал их никогда, ни разу не ударил никогда, и он там ладошкой шлепнул, чтобы такого не было. И дочка у меня, они как-то... И меня отец так воспитывал, с понятиями. Вот сказал мне отец, мы ну как-то и уважали, или что-то такое от отца шло, что вот правильно он сказал, надо так сделать, как отец сказал. Все, такого не было, чтобы я ругался с ним. Ну, бывает, что, бывало, что откликнул, но сынок, так нельзя делать так вот надо. Вот такого не было, чтобы я их жестко держал. Не было такого. Не вот сейчас он что, Работает. И трактор свой. И на экскаваторе работает. Сейчас людям помогает. Все на кофе. Нормальный парень работает. но молодому поколению я бы посоветовал больше человечности, отношения к людям изменить, а не заносчивым быть и не стремиться денег больше заработать. Деньги это как сказать, ну они без денег тоже никак. Ну и не надо все мирить на деньгах. Человеческое достоинство больше, чем деньги, как сказать. Ну человек, вот если он хороший человек, добрый, отношения к людям имеет хорошие, его люди уважают, это дороже денег, я считаю. Дороже денег намного. А молодежь сейчас, все вот, особенно развальные года вот эти были, нехорошие. Вот могут старика обидеть, отлупить могут, ордена отобирают, воруют, старика убили вот не так давно участника войны. Это все такое. Все, вот, одни вот эти смартфоны, телефоны. Она не смотрит на светофоры, вот в городе я был. Она смотрит смартфоны на ноги людей. Если люди пошли, значит, она пошла. Это разве так можно? В автобус садишь кто сидит, и все, за место сумочек вот этих, где-то авоськи раньше были, там, продукты или что-то, просто сумочки. Сейчас у них все смартфоны. и э, сидит, стоит Вот недавно спросил, ну-ка, давай-ка мне умножь, вот... Шесть фляг меду умножь, ну, на сумму, на деньги. Сейчас и побежала за телефоном. Говорю, нет, нет, ты умею. Умею или на листочке умножь. Ручка вон лежит. Кого-то писала, писала, и в конце концов не смогла. Вот тебе и воспитание. Ну, какие-то дети будут потом. Они без смартфонов, без телефонов не могут. Они сразу бегут к калькулятору. Так вот. Ну, молодежь, что она? большей человечности к людям. К старикам уважение, чтобы было. Ну, а так, что Сами, может, поймут со временем. Но это полная деградация идет. Я так считаю. Сейчас народ озлобленный стал. Верить никому. Я даже вот посмотрю на людей. Меня отец так не воспитывал. Как можно человека обмануть, если ты пообещал и не сделал? Веры нету людям сейчас. Я вот не знаю, кому верить сейчас вот мне жена всегда говорит, ты человека не знаешь, доверяешь, туда-сюда. Ну, бывало, что меня и обманывали. Обман, обман от людей, очень большой обман идет. Ну, как сказать, деньги, деньги, деньги, все только упирается им в деньги. Святого ничего в людях не осталось, редко какой человек встретится хороший. Вот по моей... Э, вот мои года вот эти вот парни, мужики, то есть старики уже мы считаемся, считаемся... Вот эти еще есть люди такие, которым я еще доверяю, верю. Соклассники есть у меня хорошие, еще, которые еще живые. Раньше люди были дружные, веселые. Друг дружке доверяли всегда, помогали друг другу. Сейчас такого нет. Даже вот на дорогой остановишься, Капот открытый, и на марке летят, ни один не остановится. Если спросить, что там у тебя случилось. А раньше как было? Вот на лесовозе я работал. Где-то что-то вышли, капот или колесо лопнет где-то. Ну, грузу больше большие водили, груза. И остановишься, подданкратила, бегах там вокруг машины. Любой шофер даже совхозник, там он или колхозник другой организации. Остановится: Николай, что тебе помочь или как? Сам справишься. Да говорю, так-то ничего, не бывало, что есть полоси, колесо вылазило, Перегрузку гайки срывало ступичные. Помогали бы люди, доверяли как-то. Дружно жили, а сейчас такого нет. Не знаю, исправится поди народ, но что-то я сомневаюсь в этом. Это учизовая, это ну, это усь это вообще-то, я не знаю, как оно назвали, из-за чего назвали так. А вот даже лесничество, у лесничество было у нас. И сейчас оно даже есть, усидевинское лесничество, в коробике так пишется. А вообще-то речка-то Черемошка называется, а почему Усть-Язовая? Ну, Усть-Язовая, то Язовая впадает в Бухтарму, Усть-Язовой. Вот ее назвали так. Забот хватает. Сами видите, пчелки, рыбалка. Бухтарма вон рядышком. Пошел, если надоела вся эта работа. Пошел порыбачил, хорисков поймал. Наловишь, наловишь, не наловишь, и ладно, так сойдет. Ну, зимой сено загребаешь, вот, снег чистим, снег до трех метров, вот трактора заводим, чистим, снег, во дворах снег выталкиваем, в дневнике, да, на сеновале стога, трактором огребаем, чтобы пешком ходить можно, не бродить по снегу. Так вот занятия у нас. В ограде все чистим, так живем помаленьку. Все равно работать-то надо как-то, шевелиться надо. У меня дядька всегда говорил, Вся жизнь в движении. Утром проснулся, вот в наши сейчас, мои годы. хо, -хо живой, значит. В этом и радуешься, одним днем живешь. Ну как, жизнь, что она? Ну как сказать, жить все, любой зверек, любой бухарашка жить хочет. Так что, ну сколь проживем, столь проживем. Мне-то что уже, я свою жизнь прожил. Детям жизнь. А нам что, старикам, день прошел и ладно. Утром проснулся, хорошо. И там болит, там болит. Ага, значит, живой еще. А если ничего не болит, значит, уже помер. Не в деньгах счастья. В людях надо разбираться и ценить человечество, достоинство человека. Душа у человека должна хорошая быть.